Все так же смотришь на меня, Не оставляя мне покоя, И бросишь моего огня, Моей уже отжившей крови. И даже если замолчу, Я буду слышать этот голос, Перед глазами сотни разноценных полос. я, все забывать Я думал, все предугадал, Но жизнь идет, не зная правил. И вот еще один обвал. После себя он что оставил? И в этом мире заводном Я стал почти что невесомым, Уже не ищущим, но вроде бы искомым. Как ворон кружишь надо мной И ждешь, пока оставят силы, А мне легко уйти домой. Почти как греку в И что тебе с того, что я Едва передвигаю ноги Стою на грани быть я Один из многих И возникает, и бежит И раскрывается, и прячется Тема старая, как жизнь Крича, что все же что-то значит. И на последнем рубеже Висит, как тонкая тростинка, Ну что давай, пора уже Сменить пластинку. За глубиною глубина Искать другую бесполезно. И лучше бы дойти до дна чем зависать над этой бездной? Но кто придумал это так безданно и неинтересно? И подступает темнота и обволакивает песни. Как бы мне так скрючиться, что остаться на плаву? И по праву сильного вдоль берега реки Давай, вода, неси меня Подальше от тоски. К светоносной Сербии И к черным горам тоже что вчера посели, то завтра обрет ложь. Может, среди этих гор и среди этих скал Я найду хоть часть того, что даже не из. Застыл разговор Тянет унылую песню, Чей-то невидимый хор И поздней зимней тоски Следы на моем лице И чувств совсем никаких От того, что достигнута цель что я поставил на кон Сегодня знает о том Лишь стая серых ворон Что все утро под окном Я выбираю одно Прицеливаюсь в глаза Нетерпеливо жду Что она сможет сказать И черные куртки в вагонах метро И полон друзей далекий Кавказ В селекте меня не узнает никто На острове, где нет нас не уходи, ворона, не уходи Я вижу свет на белом-белом песке Он сегодня необходим Я с тобою или ни с кем Не уходи, ворона, не уходи Не улетай, ворона, не улетай За снегами придут дожди Снег уже начинает таять На тысячу мелких частей Развился стеклянный окон Наверное, милитет за кого Бог нас выдает Иначе просеялись в дым Избавились бы от тел Все могло быть другим Но кто-то не захотел И черной куртки Метро, и полон друзей далекий Тибет В селе, где меня не узнает никто На острове, где нас нет Не уходи, ворона, не уходи Я вижу след на белом-белом леске белом Он сегодня необходим Я с тобой или ни с кем Не уходи, ворона, не уходи Не улетай, ворона, не улетай За снегами придут дожди Снег уже начинает таять Не уходи. Безна, и шум деревьев, и не только И нет совсем того, что раздражало в муравейнике Зато есть солнце и луна, и долгожданные репейники пишу о том, что от меня осталось только оболочка И я хочу себя понять Я знаю, рано ставить сточку в потоке не снов и непридуманных историй И начинать другую жизнь И в этой жизни раствориться в скорее, больше не писать стихов Они едва ли здесь уместны И белых тысяч снегов С тобой мои накроют песни И я сумею, я смогу, И мне совсем не будет груз. Давай же все решим на берегу, давай забудем про искусство и станем елки наряжать и каждый день встречать как новый, друг друга не лениться провожать на самых дальних остановок, но как-то раз в сиреневом пальто и в старомодной серой шапке. Я выйду поздно ночью и никто уже не сможет помешать мне. И я вернусь к тому себе, которого забыть не вправе. И я увижу лишь пустой мольберт в том месте, где себя оставил. Совсем новые вещи, которые даже я не знаю, сколько я вспомню. Тем не менее, попробую сыграть взрослая жизнь. Этажи Недостроенных чувств Если это взрослая жизнь То и я в нее не хочу Высятся этажи Недоделанных дел Если это взрослая жизнь То я в ней не останусь цел Я разделился на два А может даже на три И никому не узнать что там еще внутри? Там только копоть и слизь. В человечестве столько дерьма Что всех уже заждались А дальше ты знаешь сама Не нужно меня спасать Таких, как Майк, не спасти Меня не нужно искать За мной не нужно идти Я просто хочу быть один какой-нибудь Эдвард Грик Просто хочу быть один Хоть к этому не привык Вот над заливом мост Что я так хотел перейти Но мост оказался непрост Стало быть я еще в пути Не думай, что эта песня Камень в твой огород Видно тот интеллигент, Которому нужен другой народ. Не думай, что эту песню Я сочинил всерьез? И было бы бедно, если Она довела до слез Высятся этажи Недостроенных чувств, Вот она, взрослая жизнь, И я другой не хочу. Этажи, мы встретимся на выходных. Здравствуй, взрослая жизнь.